Кому удалось? Мне, мне. Браво, Сильвио. Мне удалось. Рандомом, давай рандом, рандом, рандом, рандом, рандом. Не, а что у тебя палка? Рандом, давай. Вася, помнишь, что меня модель больше любит, чем тебя, понял? Знаешь? Я по-моему, муж лучше меня не будет любить. Кливер, ты как хочешь? Хочешь, как говорить? Я отпустил, я, пожалуйста, чтобы я его потом побыл. Как хотите. Самый умный я не полез на остров, меня не было, а как Ну